привет друзья сегодня хочу поделиться с вами лайфхаком по которому ваши тарталетки никогда не размокнут и не раскиснут они будут оставаться хрустящими и вообще не важно какая у вас там будет начинка для начала я приготовлю салатик у меня здесь будет салат из слабосоленой сельди сельдь я филировала и затем режу ее на полосочки и затем на квадратики такие меленькие также я сюда буду использовать в этот данный салатик кусочек твердого сыра. Пропорции количества все не принципиально по вашему вкусу и яйцо на крупную терку. Перемешиваю все это с майонезом, конечно же добавляю немножечко зелени сюда И если хотите, в такой салат можно добавить еще и мелко нарезанный огурец, по желанию Теперь самое главное этот именно лайфхак Нам нужно размягченное сливочное масло, не растопленное, а размягченное Я его обычно ставлю там на часик где-то недалеко от батареи, чтобы оно нагрелось Или просто при комнатной температуре И смазываю тончайшим слоем просто изнутри всю тарталеточку. Именно размягченное сливочное масло хорошо перекрывает доступ к самой тарталетке, и влага никакая у вас не проходит. Затем эти тарталетки отправляю минуток на 10 в холодильник, для того, чтобы масло схватилось и, собственно, не впитывалось тоже в тарталетку. Теперь уже можно наполнить любым вашим салатом или начинкой, которую вы считаете нужной, и Кушать, собственно. Это очень просто и очень нужно. Я считаю, что праздники впереди, и вы обязательно должны попробовать так сделать. А с вами, как всегда, был Кекс. Ставьте пальчики свои вверх. Будет много новых вкусных рецептов. Пока-пока!